Кстати, Саша показал хороший, качественный бокс, и видно, что он прибавляет. По максимуму использует свою любительскую школу. ну И уже вот, работая с профессиональным тренером, подхватывает уже какие-то профессиональные штучки, уловки, манеру ведения боя. Можно сказать, что от боя к бою Саша растет, и, я думаю, опозиция а тоже будет его расти, и, соответственно, Саша будет доказывать свое мастерство уже в ринге с более опытными боксерами. Ну, знаете, я не эксперт, чтобы там судить, опять-таки скажу, что показывает качественный бокс, и уже можно какие-то делать конкретные выводы после того, как он побоксирует с более сильными соперниками. И дай бог дойдет до чемпионских боев и станет чемпионом мира. Тогда уже можно говорить настоящий, не настоящий, потому что э, настоящий опыт приобретается вот в длинных затяжных боях, когда вот соперник не сдается, где-то упирается, там борьба физическая, борьба характера идет. Ну вот, поэтому я думаю, Саше, такие бои впереди будем. За него только болеть и радоваться его победам. Саша всегда такой был на веселе, такой парень разбышака. Были у него проблемы с дисциплиной во время тренировочных сборов. Там, были там случаи, его и отправляли домой. Ну с этим он как-то справился, с этим переходным возрастом. Остался, не поломался, не надломался, остался в боксе, и вот мы видим результат, он стал олимпийским чемпионом и сейчас демонстрирует хороший бокс уже на профессиональном ринге.